Здравствуйте. Я рад возможности выступить, выступить в нашей аудитории на, в таком достаточно неожиданном для меня формате. Я занимаюсь политической философией. Это такая штука, которая, с одной стороны, многим кажется очень абстрактной, а с другой стороны, мы очень часто на наших кухнях и в компании наших друзей спорим ровно об этом понятии. Значит, Политическая философия – это такая штука, которая обсуждает, как мы хотим устроить наш, наше политическое общение, что из себя представляет свобода, что из себя представляет равенство, что из себя представляет справедливость. Вот с этими базовыми понятиями и с подобными вещами мы, мы работаем. Вот. И я подумал, что вещь, которая меня действительно самого лично очень трогает, это история о том, что есть вот такое слово «демократия». Мы его слышали миллион раз, оно для нас уже почти ничего не значит, и Любой учебник по обществознанию вроде как дает нам исчерпывающие, исчерпывающие сведения о том, что мы под демократией понимаем. И я предлагаю вам некоторую историю, которая, я много сам об этом думал, что-то писал, я предлагаю вам историю, которая, которая предполагает или намекает, или, может быть, даже прямо говорит, что, возможно, демократия ⁇ это не то, что мы привыкли о ней думать. Вот есть у нас некоторые ожидания от демократии, она на самом деле не это. И а, когда мы думаем о демократии с точки зрения общества знаний или с точки зрения здравого смысла, мы просто заблуждаемся и ждем от нее не того, что она на самом деле может нам дать. Давайте посмотрим, как это работает. Так, мне нужно, что мне нужно, мне нужен кликер, кликер. Ну, глядите, начальная история, первая наша история такая, да, что почти все знают, я думаю, что если вы вспомните заголовки новостей, то вы обязательно вспомните историю о том, что демократия находится в кризисе. Кризис демократии можно измерять очень просто. 30 лет назад количество стран, в которых есть демократическое правление, увеличивалось. Тогда американский политолог Фрэнсис Фукуяма, которого до сих пор все с удовольствием и немножко с иронией цитируют по этому поводу, он говорил о конце истории, потому что берлинская стена рухнула как раз почти точно 30 лет назад, и после этого наступил мир, где все хотят жить в прекрасной либеральной демократии, и в прекрасной капиталистической экономике. Фукуяма тогда говорил, что... Ну, все, что нам осталось, это просто улучшать, бороться за права человека и улучшать благосостояние людей. Никаких особенных конфликтов, идеологических, политических, больше не осталось. Это, конечно, полная ерунда оказалась, Фукуяма сам это признал. Да, и вот сейчас мы живем в мире, когда, в котором число демократий, число тех стран, тех регионов планеты, где выборы регуаль, регулярно проводятся, и на них еще э, правящие партии или правители могут проиграть, число таких регионов на планете сейчас сокращается. Более того, даже там, где выборы проходят, там очень часто побеждают на них очень странные ребята. Наверное, самая, самая грустная история, это по-прежнему история с победой Дональда Трампа, я не говорю, что это как бы было плохо и что это нужно было отменить, но если вы общались с образованными американцами, то, конечно, вы знаете, что для них это может быть очень личной трагедией, потому что Трамп — это такое как бы культурное чудовище внутри США, он стал чудовищем в глазах образованных американцев, большинства из них, еще до того, как он пришел к власти, он был что-то вроде, я не знаю, смеси Филиппа Киркорова и Владимира Жириновского, и вот когда, когда вы, он вел ток-шоу, он миллион раз разорялся, он постоянно у него не было никаких сомнений в том, что он великий человек, как он говорил, этот «very stable genius» про себя. И если вы почитаете твиттер Трампа, вы поймете, что, в общем, это, конечно, выглядит достаточно грустно для многих, что человек с такими мыслями, так их выражающих, является президентом, президентом Соединенных Штатов. Да? Вот. Ну и националисты к власти приходят, вот тоже как-то крупнейшей демократия в мире, об этом часто забывают, является Индия. В Индии весной этого года прошли очередные выборы, выборы там длятся больше двух недель, потому что невозможно провести единый день голосования, если у вас 700 миллионов избирателей. Вот. И там замечательные люди победили вот на Рендромоде, который восстанавливает индусскость. Вот, вот, понимаете, есть такая вещь, хиндутву, и, и, и вот моде восстанавливает индускость, говорит, что вот как бы индусы в первую очередь должны обладать индускостью. Вот, и люди за это голосуют. Да, тоже многих это как-то не, не сильно вдохновляет. С, к, странным, к странным результатам демократия приводит. Много про Брекзит говорили тоже в этом контексте, что э, вроде как англичане... Жители, граждане Великобритании сами себе испортили жизнь и запустили этот сложный процесс, который ни к чему хорошему никого не приведет. Вот. И вообще, да, еще есть третий третий момент, почему, почему говорят о кризисе демократии, вообще люди разочаровались в этом, да? люди не очень понимают, зачем ходить на выборы, по всей планете более-менее явка на выборах снижается, а почему нужно выбирать одних политиков, а не других, тоже часто не очевидно. Ну и так далее. То есть есть миллион причин, почему вот как бы демократия выглядит, выглядит сомнительной. Да? И вот эта фотография Трампа, обнимающего флаг, ну, он немножко так как бы странно выглядит здесь. Это просто иллюстрация того, что даже в тех странах, где демократическая традиция существовала изначально и непрерывно, как в США, она существует больше 200 лет, даже там сейчас многие люди начинают говорить, ну ребята, ну, ну, действительно к странным итогам ваше всеобщее избирательное право приводит. А, да, значит, если дальше следует следующая логика. Если демократия работает не очень хорошо или вообще не работает, или на ней в, через демократические выборы побеждают какие-то странные люди постоянно, то, возможно, нам нужно с демократией что-нибудь сделать. Да? То есть, может быть, если, если вот та демократия, к которой мы привыкли, не работает, то давайте заменим ее чем-нибудь получше. Вот. А, да, и, как, бы, как правило, риторика, риторика, которая здесь возникает, связана с тем, что вообще демократия является фейком, что она не выполняет ту основную функцию, которую, для которой она изначально создана. А именно современная демократия, вы можете миллион раз услышать этот тезис, не обеспечивает власти народа. В любом учебнике, в любой энциклопедии сказано, что демократия — это власть народа, это точная калька с греческого языка, и вот вы смотрите, где народ, а где власть, и вы видите, что это совершенно две разные, два разных процесса, которые никак друг с другом не связаны. И это касается даже в общем, очень старых демократических режимов. Короче говоря, если это работает плохо, давайте подумаем, какие у нас есть альтернативы. Примерно такая, такая идея. Но ну, для того, чтобы поговорить про альтернативы для демократии, мы сначала должны выписать признаки хорошей демократии. Вот о какой демократии мы мечтаем, какая бы демократия нам подошла. Ну, во-первых, отправление народа. Это когда вот народ может так выйти, ударить кулаком по столу, возможно, ему каждый день придется стучать. Но, но тем не менее, да, вот как бы все боятся народа, к народу прислушиваются и так далее. Значит, в этой власти народа участвуют день за днем, год за годом большая часть граждан. То есть не так, что у вас выборы явка 20%, и эти люди избирают нам власти. Нет, такого быть не должно, это плохая демократия, да? Значит, голосуют умные и ответственные люди. Это мечта тоже многих, мы сейчас об этом поговорим. Давайте всех, кто глупые и безответственные, давайте мы их не будем пускать в демократию, потому что они там все портят. Заметьте, какая очень такая демократическая идея. Многие действительно считают, что вот, как бы если мы, мы об этом поговорим, да, что если мы соберемся, вот мы как бы отберем каких-то умных людей, например, тех, кто на скептикон пришел, вот, и как бы дадим им, сохраним за ними избирательное право, а всех остальных будем, ну, как бы тестировать. Да. Вот мы разработаем систему тестов, и будем избирателями назначать только тех, кто пройдет там, не знаю, тест на логические ошибки, на критическое мышление, что-нибудь в таком духе. Вот. При этом демократия — четвертый признак классной демократии, о которой мы все мечтаем. Демократия работает очень эффективно, профессионально и как, как бы быстро. Да? То Есть вот есть какие-то решения, которые мы, наши умные ответственные избиратели, приняли большинством голосов. Они внедряются в жизнь, и всех, всем от этого становится хорошо. Желательно, чтобы это еще было все сделано, разумеется, на научной основе. Вот, а, да, значит, и заметьте, вот здесь появляется такое странное словосочетание для теории демократии, очень важное, воля народа. Предполагается, что вот есть, как бы, что не просто народ, у народа есть власть, а народ еще как бы заранее знает, что он хочет. Ну вот как бы мы все собрались и как-то посмотрели друг друга в наши умные глаза и сказали, знаете, ребята, вот мы хотим вот этого, давайте примем это демократическое решение, и после этого будем вот так жить». Вот. Ну и такая классная супердемократия, идеальная демократия, как мы, наверное, о ней мечтаем, она сдерживает популистов и недобросовестных чиновников, которые как-то застряли на своей позиции у власти да, и никуда не хотят уходить. А, да, значит, вот это скорее для меня риторический вопрос, но, но тем не менее давайте тоже не будем это упускать из виду, да, что вообще-то вот по каким-то причинам, хотя он не риторический на самом деле, мы на него, наверное, ответим, главное не забыть ближе, ближе к концу, вот глядите, если демократия такая странная вещь, которая плохо работает и которая не реализуется в реальности, то тогда вопрос, почему даже в авторитарных странах, в диктатурах, где никакой демократии нету, ее усиленно имитируют? Ну, как бы я взял безобидный пример это 25-й съезд коммунистической партии Советского Союза. Вы не поверите, но, в советские, но советские граждане многие уже забыли из присутствующих или никогда не участвовал. Я тоже был ребенком и не голосовал в Советском Союзе, но в Советском Союзе были выборы. Там был, там был кандидат от блока коммунистов и беспартийных и вы должны были туда прийти получить там свой бутерброд значит вам пожмут руку и вы говорите я поддерживаю блок коммунистов и беспартийных да и дальше вы куда-то уходите вот вопрос такой да зачем зачем если демократия такая странная вещь зачем даже там где ее нету ее пытаются изо всех сил имитировать зачем демократия существует в Китае зачем ну как бы видимость демократии существует в Китае там есть партия не только коммунистическая партия Китая там демократическим режимом себя называют и Северная Корея, и дальше по списку. Я вижу, вы руку поднимали, насколько я понимаю, у нас есть, у нас есть формат того, что мы вопросы наконец выносим, как организаторы лучше сказать, что просто темп… Давайте, да, мы, мы к этому вернемся, тут у нас просто будет отчасти ответ, мне просто нужно быстро рассказать эту историю. Вот. Значит, как мы, как мы, глядите, что, если вот у нас идеальной демократии нету, то что мы обычно предлагаем? Вы можете в интернете и на разных медиаплощадках в целом найти примерно миллион всяких историй о том, что нам нужно сделать с нашей демократией. Значит, во-первых, нужно, вы наверняка слышали эту историю, выборы вообще вещь довольно отстойная. Моя любимая фраза вообще во всем, во всей гуманитарной науке точно, и может быть, и не только в гуманитарной, звучит так. «Еще Аристотеля...» И какое-то дальше утверждение. Так вот, еще у Аристотеля в политике было утверждение о том, что на выборах побеждают самые подлые, самые коррумпированные. И как бы вообще это довольно ужасный институт, даже если он относительно честно проводится. Значит, Поэтому да, нам, нам нужно вернуть власть народу, вернуть демократию к ее античным корням. В античности люди собирались на площади и как бы обсуждали проблемы своего полиса. Вот нам нужно сделать такую демократию, чтобы вы с утра проснулись и начали накликивать политические решения. Вам приходит такой как бы месседж в специальном демократическом мессенджере, да, значит, и вы, вы говорите, я хочу типа, выбрать, вот я сегодня голосую за такие-то такие-то законы. Вот. И вы, значит, это, это делаете, да, электронные референдумы, короче говоря. Вы наверняка слышали, что интернет нас спасет, улучшит нашу демократию и так далее. Вот, опять же, здесь возникает идея, идея системы цензов. Ну, как бы когда-то существовали имущественные цензы, нам сейчас это, наверное, не очень близко, а нам близко, ближе идея о том, что вот голосовать мы будем пускать только умных или только образованных. Или есть третий вариант, самый такой радикальный, который, который говорит, что знаете, вообще демократия это такая фигня, вот посмотрите на, не знаю, на Сингапур, посмотрите на, э, на Китай, посмотрите на какие-то еще другие примеры, они там живут как-то сильно, вот не сильно с демократией, им в принципе хорошо, и здесь используется такой аргумент, что знаете, демократия очень дорогая, очень медленная, очень долго в ней принимаются решения, поэтому если у нас будет просвещенный какой-нибудь национальный лидер, то он нас всех задвинет вперед. А если власть будет несменяемой, то это означает, что можно будет делать классные стратегические проекты. Но что за чушь, правда, 4, каждые следующие 4 года, а то и чаще в парламентских демократиях новое правительство. Давайте просто заменим это все на какой-нибудь гуманный, авторитарный режим. Вот. Ну как бы у Марка Твена, вы знаете, это самая знаменитая цитата по этому поводу, что как бы наилучшим видом правления является абсолютная монархия, при условии, что как бы ваш монарх святой. Вот. Ну, как-то так, да, это как бы логика такая, типа демократия вообще как бы, она неизлечима, давайте просто что-нибудь другое сделаем. Вот у нас есть три стратегии, они могут, первая и вторая, она мог, может друг с другом сочетаться, давайте введем электронную электро, систему электронных референдумов с, с значит, цензом для умных, это будет идеально. Вот но ну, прежде чем я начну свою, собственно, свой набор ответов или сомнений вот в этой конструкции, которую мы сейчас сформулировали, я подумал, я люблю давать какую-то, какую, -то, какую -то такую, знаете, библиографическую справку, я подумал, что если вы вот те вопросы, которые мы сегодня обсуждаем, вас интересуют или заинтересуют после нашего в процессе нашего разговора, то вот книжка, которая недавно на русском языке вышла, это значит Дэвид Хелт "Модели демократии". Это сложная книжка такая, где много нюансов, которая пока что вообще демократия довольно сложное явление, у него были разные составляющие, что это совсем не похоже на учебник общества знания, что это был сложный исторический процесс, ну и так далее. Вот, если вам будет интересно, почитайте это, и вы увидите, что все как бы довольно запутано, даже более запутано, чем мы сейчас пытаемся сформулировать. Теперь, значит, у меня есть гипотеза. Да? Гипотеза заключается в том, что, что как бы учебник по обществознанию, ну, есть известная как эта фраза, политрук лжет, так вот, значит, как бы учебник по, по обществознанию тоже, возможно, лжет. Причем, ну, наверное, даже у учебника по обществознанию нет цели нас обмануть, а просто это очень сильное упрощение, которое уводит нас в сторону от сути предмета. да? А, значит, возможно, дело не в том, что... Демократия — это власть народа, возможно, фокус вообще должен быть на чем-то другом. Вот. И еще один пока риторический вопрос — это вопрос о том, почему те демократии, которые стабильны, почему они, как правило, делают жизнь людей в этих странах ну, как бы хорошей и процветающей. Да, то есть если мы посмотрим на самые старые демократии современного мира, где не было в течение их существования каких-то чудовищных авторитарных режимов, диктатур, военных переворотов и так далее, то это наиболее развитые страны мира как раз, какое-то такое совпадение. Вот, значит, я хочу взять трех авторов. Значит, начнем мы с Йозефа Шумпетера. Шумпетр всем известен как экономист, он действительно был экономистом. Он известен как, как человек, который придумал как придумал, который придумал эту идею творческого разрушения, это его теория модернизации знаменитая. Но вот в разгар, в разгар Второй мировой войны, когда творились все эти в общем, ужасные вещи на нашей планете и в нашей стране в частности, Петр пишет свою книгу под названием «Капитализм, социализм и демократия». И там есть 19 и 21 глава, в которой он рассуждает о том, что не так с классической теорией демократии. Значит, Он прям последовательно начинает разбирать и говорить, знаете, ребята, вот эта история о том, что что народ правит или может править, или что народ знает, что он хочет, или что есть общая воля, или что вот эти все какие-то механизмы из учебников по обществознанию, из классической теории демократии, с точки зрения Шумпетера они просто не работают. Значит, народ занимается своим делом, народ живет, народ, не знаю, наукой занимается, у него есть профессия, у людей есть профессия, у людей есть семьи. На профессиональные ежедневные занятия политикой ни у кого нет времени. Значит, что дальше происходит? Шумпетер предлагает простую концепцию, что в ходе демократического процесса мы делегируем каким-то людям, которые хотят заниматься политикой, возможность этим заниматься. А дальше мы занимаемся своими делами, потом приходят следующие выборы, и мы спрашиваем, ребята, ну как у вас получилось, насколько вы нам все еще нравитесь. И фактически Шумпетер доказывает, что любая современная демократия – это власть профессиональных политиков. Почему тогда эта власть профессиональных политиков отличается от диктатуры? Шумпетер говорит, очень простая идея, на выборах в демократии профессиональные политики могут проиграть, и как бы мы можем назначить на их место других профессиональных политиков, которые нам нравятся больше. Вот, да, то есть Шумпетер просто сводит всю, всю демократическую идею к тому, что раз в несколько лет мы приходим и говорим, ребята, знаете, нам не нравится, что вы сделали, что вы делаете с нашей страной, давайте мы вас выгоним из ваших кабинетов и заменим вас людьми, которые справятся с вашей работой лучше. И поскольку такая конкуренция есть, то вообще-то политики опасаются, чтобы их не выгнали, и поэтому стараются время от времени, по крайней мере, работать хорошо. Эти идеи развивает собственно, классический автор в современной политической мысли. Он, скорее, ну Шампетер такой философствующий экономист, политэконом. Роберт Даль это человек, который в России мало известен, при этом это ключевой автор в современной теории демократии. В 1989 году он пишет книгу о проблемах теории демократии, которая так называется. Вот. И, значит, тезис его такой. Есть некоторая теоретическая модель ⁇ Идеальная демократии. Вот примерно так, как мы ее описали несколькими слайдами раньше. Даль говорит, это никакая реальная демократия не имеет отношения к этой теоретической модели. Реальная демократия. И здесь начинается, собственно говоря, мой поинт, который я дальше буду развивать. Реальная демократия по далю заключается в том, что мы живем в обществе, где есть огромное количество разных интересов. У меня одни интересы, у вас похожие интересы, но немного другие, а дальше мы масштабируем это все до нашего города, а дальше мы масштабируем все это до нашей страны, и мы видим, что есть просто гигантское количество интересов и их конфликтов. Так вот. Как бы То, что хочет сказать Даль, следуя за Шумпетером и отчасти критикую его, это то, что демократия это такая система, которая позволяет учитывать вот все эти многочисленные интересы, учитывать их и согласовывать их, причем делать это каким-то относительно простым способом. Поэтому это на самом деле власть многих, полиархия по Далю, да, и как бы демократия отличается от, от каких-то авторитарных структур тем, что вас в ней труднее игнорировать. Нельзя сказать, что, типа, ваше мнение никакой роли не играет, хотя, возможно, лично вы не правите. И дальше все институты, там, гражданского общества, свободы, средства массовой информации, конкурентные выборы и так далее, они просто подтверждают эту идею. Ребята, у меня есть, вот я человек, я гражданин своей страны, у меня есть какие-то интересы, и, сори, э, но все так сделано в демократии, что меня нельзя игнорировать, нельзя сказать мне, типа, «ты никто». Вот примерно об этом говорит Роберт Далли, это, мне кажется, самая плодотворная идея в современной теории демократии. И вот совсем современный автор, в 2014 году итальянская исследовательница Надя Урбинати пишет книгу «Искаженная демократия», книжка выходит на английском языке в, в, в Гарварде, в которой она вообще анализирует разные проблемы, она анализирует вот тот сюжет, с которого мы начинали, о том, что демократия находится в кризисе, и среди прочего, что очень ценно для меня лично, я очень как раз этот сюжет ценю, хотя она о других говорит, она заявляет о том, что довольно странно сводить демократию просто к власти эффективных решений, что есть какие-то, не знаю, эксперты, которые скажут, ребята, Ваши интересы, вы неправильно понимаете ваши интересы. Ваши интересы, дорогие англичане, например, заключаются в том, чтобы подчиняться мудрому руководству Европейского Союза и сотрудничать с брюссельской бюрократией. А если вам кажется, что вы хотите сделать Brexit, то как бы вы просто очень странные люди. Ну, типа вы просто не понимаете ваших интересов, наши замечательные технократы, специалисты, эксперты вам объяснят, чего на самом деле вы хотите. Вот у нас была сейчас история про психотерапию, да, как бы это, мне кажется, немножко пересекается с психотерапией. Технократы всегда претендуют на то, что они лучше знают, что для вас эффективно нужно. И отчасти это история с Трампом, да, как, как бы критики которого говорят, ребята, вы не могли проголосовать за Трампа, потому что вам это не нужно. Да, и вот как бы американское общество три года висит внутри этой дискуссии. Вот, значит, а, хорошо, значит, вот мой, мой, центральный, мой центральный тезис, и после этого мы переходим к, как раз к дискуссии о мифах. А, значит, я думаю, что фокус нужно сместить. Я думаю, что нужно понять, что просто смотрите, что вот мы не можем не жить вместе, и мы не можем вернуться в афинскую демократию, где нас всех вместе было 30 тысяч человек. Таковы размеры античной демократии, с которой были отсечены ну, там, несвободные люди, разумеется, там, приезжие, рабы, женщины. И все тех, кого античная демократия вообще за людей особо не считала. Это довольно странное место было, если честно, афинская демократии. Мы не можем так поступать друг с другом. Нас очень много с вами, и нам нужно как-то понять, как нам в целом какую процедуру мы можем использовать для того, чтобы договариваться. Договариваться в том смысле, что, что как бы находить какой-то компромисс, при этом так, чтобы никто не чувствовал себя очень сильно обиженным. Вот мне кажется, что именно в этом цель демократического управления и цель тех процедур, которые демократия поддерживает. Вот, Да, значит, миллион людей, все еще есть разные социальные группы, у них отдельные интересы, они накладываются друг на друга сложно, там у банкиров одни интересы, у студентов другие, у пенсионеров третьи, и каждая из этих групп состоит из отдельных людей. Вот, Все эти интересы находятся в очень сложном переплетении друг с другом, мы на самом деле их никогда не распутаем. Вот я бы, понимаете, в чем, с одной стороны, Минус большой гуманитарных наук, а с другой стороны, в чем понятно их плюс. Да? Вот если бы мы подходили бы к социальным интересам как к инженерной проблеме, то мы бы ее не решили, потому что, потому что как бы, никто точно не знает, из каких интересов э, складывается вот эта ткань общественной жизни. Ну, представьте себе вот построить такую математическую модель, где учтены интересы всех людей и всех социальных групп, и это делается динамично, и еще у всего этого есть какая-то предсказательная сила. То есть у нас бы этого не получилось, потому что это, мы не сможем моделировать эту систему точно, потому что это просто очень сложная система. Да? И, и поэтому она упирается там в вопрос о том, есть ли у человека свобода воли и так далее. И тогда мы просто говорим, ребята, давайте обсуждать эту систему с точки зрения того, как она могла бы работать, если мы хотим учитывать интересы друг друга. Мы очень неточно это делаем, но у нас иногда получается. Вот, Значит, глядите, договариваться face-to-face, -face, когда каждый из нас пообщался со всеми людьми, чьи интересы он затрагивает, невозможно мы не можем собраться в, одной месте на, в одном месте на одной площади, обняться все и сказать, давайте жить дружно. Ну, понимаете, просто это, это технически невозможно. То есть если бы даже граждане России захотели бы это сделать, то у нас не нашлось бы подходящего места. И представьте себе, сколько выглядели бы переговоры 140 миллионов людей друг с другом. Да, то есть как бы сколько это должно было занять по времени. Вот. С другой стороны, понятно, что вообще-то люди хотят, чтобы их уважали. Вообще это, мне кажется, основная, основной тезис современного мира — как бы я, я, «Я человек, я что-то делаю, у меня есть какие-то интересы, пожалуйста, признайте, что я имею на все это право». Это то, что вообще всех объединяет, и, вот, и как бы дискуссия на предыдущей лекции, она частично об этом, и всякие вопросы, связанные с гендерным равенством, они об этом, и вопросы про демократию, они тоже об этом, и еще есть миллион причин, почему люди хотят миллион форумов, в которых люди требуют признания. Вот. И смотрите, тут этот тезис надо было куда-то выше поднимать и делать его ярким, ярким, ярко подсвечивать. Последняя строчка строчки здесь, это идея о том, что на самом деле конкурентные выборы, судя по всему, хотя и не идеальный, но вроде как единственный способ решать эти проблемы. Вы, каждому из нас формально гарантируется право голоса, и мы договариваемся друг с другом в очень такой косвенной форме, предлагая, поддержать те или иные партии или тех, тех или иных политиков, но предло... поддержать не окончательно, а так, чтобы в случае чего мы могли этих политиков сменить на каких-то других. И вот, собственно говоря, мифы, да, Значит, ну, я их уже называл, просто не называл их мифами. Я думаю, что есть три основных мифа, этот список можно продолжить, про то, что мы знаем про демократию. Если мы мечтаем про возвращение афинской демократии для современного общества, то мы предполагаем, что нас спасет система электронных референдумов. Тут есть такая связь, вот когда-то были классные Афины, теперь он, наша жизнь на Афины не очень похожа, но у нас есть интернет, и поэтому мы сможем заново перепридумать демократию так, как она когда-то существовала вот и у меня есть очевидный такой тезис связанный с социальной психологией люди не хотят этим заниматься вообще то идея о том что каждое утро вы должны потратить там не знаю три часа своего времени для того чтобы прочитать законопроекты и как бы не знаю принять кучу политических решений она выглядит вот просто абсурдной то есть единственный способ заставлять вас участвовать в политике в таком виде заставлять друг друга участвовать в политике в таком виде это добиваться истории о том да, что, чтобы у нас были бы какие-то законы, которые принуждают нас участвовать в электронных референдумах. Ну а что тогда? да? И в, в итоге получается, что там, где мы пытались найти какое-то правление народа и, и свободу, мы получаем либо историю о том, что кто-то там быстро накликивает и ставит нас перед фактом о том, что это был честный референдум, либо историю о том, что, о том, что мы принуждаем друг друга участвовать в демократических процедурах, и тем самым на месте свободы возникают какие-то формы политического принуждения. Да, то есть вот, как бы я, давайте я попробую это сформулировать. Люди, которые верят в то, что прямая электронная демократия на национальном уровне, не на уровне там, ТСЖ, не на уровне какого-то муниципалитета маленького, не на уровне деревни, в которой люди живут, способна заменить собой систему выборного представительства, у этих людей очень странные представления о человеческой природе. Эти, эти люди считают, что у, у человека очень много времени, бесконечное количество времени и очень сильная мотивация для того, чтобы заниматься политикой. Ни того, ни другого у нас нету. Мы живем в условиях, когда а, люди, обладающие ограниченным количеством ресурсов, хотят быть свободными и чтобы их уважали. Вот. И вот электронные референдумы совершенно никак этот вопрос не решают. Вот. Миф номер два – это моя любимая тема, когда я слышу про избирательный ценс, я хватаюсь, я не знаю, за что я должен хвататься, я, ну, за пистолета я не буду хвататься, у меня его нет, и вообще я пацифист, но вот за что я буду хвататься, я не знаю, я хватаюсь за Томик Ханна Аренд, вот, или за что-то еще в таком духе. Вот глядите, значит, что, что из себя представляет ценз? Ценз из себя представляет вот эту идею, мы ее уже так набрасывали, да? что мы сейчас договоримся, кто из нас умный, кто из нас образованный, классный, всех там э, слишком пожилых, глупых, необразованных, еще каких-то странных людей, которые нам не нравятся. Мы за пределы демократии выведем, и потом мы по-быстрому договоримся друг с другом, потому что мы говорим на одном языке, и вообще это классное занятие. Так можно рассуждать, если вы считаете, что демократия – это власть народа. Вы говорите, окей, мы должны просто тщательнее отбирать, кто является народом, хотя это тоже звучит странно. Но так вообще нельзя говорить, как только вы вспоминаете или узнаете, или принимаете этот аргумент о том, что демократия это способ согласовывать интересов, интересы в условиях нехватки времени и в условиях, когда, когда каждый из нас требует к себе внимания и уважения. Если, если вы вот так рассматриваете демократию, как способ жить в мире достаточно свободными, рядом с другими людьми, да, то тогда получается, что идея ценза, она самая аморальная, самая бессмысленная и, по большому счету фашистская. Более того, вся история демократии, как вы знаете, это история о том, что цензы постепенно снимались. Потому что когда-то демократические принципы были очень тесно завязаны на имущественный статус. Огромная и довольно трагическая история была связана с расовой сегрегацией. Например, в тех же замечательных Соединенных Штатах Америки, как вы понимаете, потребовалась гражданская война для того, чтобы люди получили формальные политические права и совсем ужасная история я, я, я, это, эта история ставит меня в тупик и я думаю что это чуть ли не самая важная причина того чтобы ну, как то радоваться что мы все таки более менее живем в нынешнем мире в современном это история гендерного ценза это история о том что только сто лет назад ровно сто лет назад была принята 19-я поправка конституции сша которая гарантировала женщинам право участие в политике. Это случилось в 1919 и 1920 году. Другие страны мира, в том числе самые развитые и передовые, в принципе, двигались в этом же темпе. Только вот пять поколений назад люди признали, что женщины имеют право на политический голос. Это, и с сегодняшнего дня это выглядит, ну, как бы какой-то просто моральной катастрофой. Да, и теперь вот смотрите, наша демократия двигалась в, этом, в эту сторону, и тут приходят какие-то ребята и говорят, давайте введем ценс. Да, и это просто вообще останавливает весь этот путь, то есть мы как бы мы пытаемся развернуть демократические процессы, историю демократии в, в противоположную сторону, и самое главное, что мы разрушаем самую главную идею о том, что, этот, что демократия — это способ договариваться. Единственным политическим вопросом, который, единственный политический вопрос, который в этом контексте остается — это вопрос, кто решает, кто из нас умный, красивый и заслуживает права демократического голоса. И вот эти люди, которые решают, те институты, которые они поддерживают, они становятся реальными правителями. Как только вы ограничиваете всеобщее право голоса, вы становитесь тираном, который провел вот эту границу. И сказал, ребята, вы голосуете, а вы не голосуете. Вот. Ну и да, и... Тоже очень такая контринтуитивная идея для многих, да, но мне она нужна для того, чтобы, во-первых, потому что я считаю, что ну, как бы об этом полезно подумать, а во-вторых, потому что эта идея способна поставить вопрос о том, что нам делать с теми аргументами, которые говорят, что демократия дорогая, неэффективная и мешает стратегическому планированию, не пора ли нам заменить демократию на что-то другое? Ну, Например, есть не знаю, есть идея о том, что там где-то, кажется, у меня есть дальше на слайде, давайте, например, там, не знаю, заменим Заменим, отменим демократию и заменим ее правлением искусственного интеллекта вот смотрите мы возьмем, мы возьмем какой то офигенный датасет какой нибудь биг дейта загрузим в него все то что необходимо человечеству для жизни и разработаем нейросеть которая будет принимать правильные законы и правильные политические решения в россии были опросы несколько лет назад россиян спрашивали как вы относитесь к тому чтобы, чтобы судебные решения приговоры выносились Роботами, ну, программами, алгоритмами. И около 30% заранее готовы на этот сценарий, потому что предполагает, что робот не будет коррумпирован, он будет честным, прям шпарить по бумажке. Понимаете, как бы вот у него он, он, он ни с кем перед приговором не встречался, там, не знаю, в сауне для того, чтобы об, обсудить э, нужное решение. Ну и так далее. Вот глядите, почему значит, почему вот эти все идеи такого постдемократического мира, почему мне кажется, они принципиально тоже э, хотя интуитивно иногда симпатичными, почему они, мне кажется, очень нечестными и почему они, мне кажется, исходящими из неправильной интерпретации сути демократического правления. С этим, я думаю, многие будут спорить, но, тем не менее, да, мне кажется, вот как. Что на самом деле политика — это такое место, где нет правильных решений. Ну, почему? Да, вот у вас есть какая-то социальная проблема, но ну, вроде, например, не знаю, в вашем городе, в вашей стране очень дорого стоит жилье, так получилось, это означает, что молодые семьи не могут себе этого позволить, а это означает, что они не заводят детей, и это означает, что у вас есть вообще проблемы с социальной адаптацией, с взрослением». И вот вы приходите и говорите, ребята, а давайте делаем льготную ипотеку. И все говорят, какая классная идея, замечательная, это правильное решение. Но потом выясняется, что человек, который предлагает ипотеку, это просто человек, который всю жизнь работал в банках и в финансах. И ипотека – это хорошее политическое решение именно для него, с учетом его бэкграунда, с учетом его круга общения и с учетом интереса всех этих замечательных людей. Банки хотят выдавать больше кредитных денег и больше на этом зарабатывать. Если какие-то другие решения, проблемы недоступны, жилья, Но, разумеется, их существует очень много. Можно строить муниципальное жилье, сдавать его в долгосрочную аренду, и как бы, ипотечных кредитов и банков в этой схеме вообще не будет задействовано. В пользу того, чтобы строить муниципальное жилье, соответственно, будут выступать другие люди с другими интересами и предлагать альтернативное решение. Как посчитать, как, как разрешить этот вопрос, какое решение является правильным? Вот я считаю, что политические решения не бывают правильными. Политические решения бывают такими, с которыми мы согласны, потому что это отвечает нашим интересам. А поскольку интересов у людей очень много, то и политические решения – это постоянная динамика компромиссов. Это история о том, что в демократическом обществе мы вынуждены принимать такие решения, чтобы сильно никого не обидеть и чтобы учесть максимальное количество интересов представителей разных, разных групп. Да? И, следовательно, история о том, что мы отменим демократию и заменим ее на какое-то суперэффективное правление – это абсолютно, абсолютно уничтожает саму логику и поиска человеческого достоинства, и история о том, что нам, как свободным людям, нужно как-то друг с другом договариваться. Как только мы кому-то, кроме нас самих, кроме нашего всеобщего избирательного права, делегируем фундаментальное право на политические решения, мы теряем, собственно говоря, все то, что делает нас современными людьми. Да, и поэтому, наверное, эта история про то, что демократия дорогая и неэффективна, не так важна, она дорогая и неэффективна, но это единственный способ жить в современном мире. Да, и есть, есть совсем контраинтуитивная такая штука: да, что вы, может быть, слышали много раз такой тезис, что народ не ошибается. Я много раз про него думаю, вот кто-то приходит и говорит, народ не ошибается, народ не может ошибаться. Это особенно характерно для традиции русской классической литературы 19 века и там этих движений и походы интеллигенции в народ и так далее. Я долго думал об этом и думаю, вот глядите, можно ли, можем ли мы сказать, что избрание Трампа или Брекзит или какое-то другое очень спорное политическое решение было ошибкой. Для кого оно было ошибкой? Если большинство людей, с которыми вы живете в одном обществе, в одном стране, считают, что они должны были так поступить, потому что ну, как бы это их выбор, это соответствует их интересам, их ценностям, то кто может сказать им, что это было ошибкой? Ну, конечно, если у вас другие интересы и ценности, вы говорите, что это ошибка. Но если люди решили при помощи честной процедуры, что они хотят вот такого решения, то откуда берется вообще идея, что они ошиблись? Кто та инстанция, которая может, как в, в тетрадке по математике, учитель исправляет неправильное решение задач? Да, как бы кто, эти, кто эта структура, которая указывает на том, что на самом деле ваше демократическое решение было ошибкой? И Я прихожу отсюда, к, повторюсь, к очень контраинтуитивному выводу о том, что в действительности демократия в некотором смысле слова не ошибается. Это не означает, что она решает все проблемы, это означает, что в тот момент, когда вы принимаете какое-то политическое решение, оно кажется вам правильным. И нет никакого способа с этим, по большому счету, спорить. Дальше начинаются следующие времена, следующие выборы, следующие референдумы, следующие решения. И то, как, то что выберет народ, то и будет правильным. Потому что просто нет структуры, которая может поставить это под сомнение в политическом смысле слова. Хотя критиковать эти решения, естественно, можно. Вот. Ну и, значит, финальный, финальный мой вопрос, это вопрос о том, собственно, что, что у нас происходит все-таки с кризисом демократии. Ну, есть ли какой-то кризис, или мы его придумали, видите, как все у нас хорошо, мы разобрали все мифы, и на этом, на этом все заканчивается. Я думаю, что кризис демократии, конечно, есть, но, опять же, когда мы говорим о нем, мы видим скорее, скорее следствие, а нужно разбираться с причиной. Демократия, как мы к ней привыкли, была основана на том, что существует большое, хорошо нам понятное индустриальное общество. В индустриальном обществе люди делятся на большие социальные группы. Ну, типичной такой социальной группой, описанной и Марксом, и Вебером, и многими другими социологами, является группа наемных работников. Как Маркс говорил, рабочий или пролетариат, хотя можно не использовать эту, эту логику. У наемных работников есть очевидный набор общих интересов. Вот наемные работники разные, да, они все говорят о разном, но в целом у вас есть понятное, понятное требование. Давайте как бы, дадим людям, которые трудятся наемным трудом, человеческие условия труда право на выходной право на отпуск возможно пенсионное страхование восьмичасовой рабочий день и прочие вещи и вот великая история демократии совпала с великой историей индустриального мира когда люди огромное количество людей видели в друг друге общие интересы могли друг с другом договариваться потому что было понятно какая социальная реальность за этим стоит и когда у нас индустриальный мир начал распадаться под влиянием самых разных процессов, медийных, процессов глобализации, процессов того, что вообще продукция или там услуги теперь производятся не обязательно промышленным способом. А возникают разные процессы, там, вроде знаменитой уберизации труда, появления прикариата, так называемого, людей, которые не могут рассчитывать на постоянную занятость и так далее. Вот Когда все эти вещи происходят, то, конечно, демократия, как основанная на договоренностей между большими социальными группами начинает страшно шататься и на самом деле вопрос о том что с этим делать остается остается а, а, открытым да но мне почему-то кажется что на самом деле на самом деле если мы по-прежнему разделяем вот те ценности о которых мы говорили а, да то нам надо придумать о том как спасти демократию после гибели или после конца индустриального мира то есть как бы У нас, возможно, не будет никогда больше таких больших социальных групп, которые могут легко друг с другом договариваться. У нас не будет очевидной медийной среды, где есть национальные газеты, национальное телевидение, э, либерального и консервативного толка, как в США, например, которые дают некоторую общественную повестку. Но, тем не менее, мы по-прежнему будем стремиться к тому, чтобы согласовывать интересы друг друга и при этом по возможности друг друга не убивать. И вот мне почему-то кажется, что все-таки нам в этом, в этом вопросе есть за что побороться, когда мы, когда мы говорим о демократии. Может быть, потенциал, потенциал представительной демократии, основанный на, на ротации элит по Шумпетеру, основанный на правлении многих по Далю, основанный на том, что мы ставим под сомнение возможность правильного технократического решения, и основанный на тех принципах, которые я сейчас упомянул вообще, и, наверное, на других еще вещах, о которых мы не успели поговорить, возможно, демократия, старая добрая демократия, это не так уж плохо. Особенно если мы видим, что это сложный феномен, который не стоит сводить к учебнику по обществознанию. Кажется, это все, что я хотел сказать. Спасибо. Спасибо. И сейчас у нас есть время на вопросы. Давайте опять, как по традиции, начнем с левой стороны. Вот девушки с короткими волосами в третьем ряду, с темными короткими волосами. Большое спасибо за лекцию. У меня вот вопрос касательно выборов. Как мы все знаем, в последние годы явка просто катастрофически падает. А вот... Я знаю, что в некоторых латиноамериканских странах, например, участие в выборах это обязательно, и за неявку на избирательном участке полагается штраф или лишение там разных социальных бонусов. Это вообще как демократично такое делать? И связанный с этим вопрос, а если у нас попробовать в России сделать такую же систему, как вы думаете, к чему это приведет? Спасибо, Спасибо, да. Это известная проблема, очень такая, с одной стороны, смотрите, очень конкретная, так что хорошо, что вы этот вопрос подняли, с другой стороны, она, конечно, упирается в то, как мы понимаем демократические принципы, как мы понимаем свободу. У меня, честно сказать, нет а, а, как бы окончательного ответа и окончательного мнения на этот вопрос. Я в целом считаю, что, что участие в выборах и вообще участие в политике – это скорее все-таки не обязательство, а привилегия. То есть если вы не хотите жить э, как свободный человек, то, конечно, вы не можете, то есть нельзя вас заставить насильно быть свободным. Да? Мы не можем как бы железной рукой загнать всех в демократию. Вот, поэтому я все-таки, хотя есть серьезные аргументы, и в некоторых европейских странах эти практики вводятся, э, я думаю, что все-таки я бы склонился к, к мысли о том, что, что все-таки политические права – это привилегия, которой вы можете пользоваться, а не, не обязанность, которую у вас нужно из-под палки заставлять исполнять. Тем более, что в авторитарных режимах возникает вопрос, а, собственно говоря, ну вот представьте себе, в Советском Союзе была бы практика, практика, кстати, наверное, я сейчас как раз к этому Вернусь коротко, потому что там был этот вопрос. Представьте себе, что в Советском Союзе была бы такая практика. Да? Вы, вас обязывали бы и штрафовали бы ходить на выборы и голосовать за блок коммунистов и беспартийных. Да? Наверное, это было бы не очень хорошее решение, и как-то вы себя чувствовали не очень хорошо. Ответ на этот вопрос очень простой. Да? Диктатор продлевает себе жизнь. За счет выборов диктатор снижает уровень агрессии и насилия и делает вид, что на самом деле это вы так друг с другом договорились, поэтому оставьте, пожалуйста, диктатора в покое. Поэтому выборы даже в недемократических странах очень часто, регулярно и в срок проводятся для того, чтобы как бы имитировать ту функцию общественного согласия, о которой мы говорим. Следующий вопрос. Давайте с другой стороны. Гай, вот молодому человеку в клетчатой рубашке. Нет, далеко пошла. Выше, выше. Добрый день, спасибо за вопрос. Спасибо за лекцию. Такой вопрос следующий. В течение ну, всей истории человечества да, множество форм экономических ну, сменяло друг друга. Да, сначала там, от античных к феодальной, от феодальной к капитализму и так далее. Точно так же сами формы общественного строя менялись. Да? Вот, как бы в 20 веке повально, ну, можно сказать, да, появилось множество демократических строев. Да? Сначала там была тоже монархия, потом конституционная. Монархия, анархии mm -hmm. и так далее. По вашему мнению, то есть по вашим каким-то вот наблюдениям и анализу, есть ли тенденция к тому, что где-то в будущем случится новая волна какой-то вот, ну, смены к принципиально новой форме или все, что будет дальше, это просто модификации и отполировка и от демократии? Спасибо. Вы знаете, это тоже очень хороший вопрос, и очень сложный. Мне кажется, что когда вы так ставите вопрос, вы исходите из предпосылки, либо проговоренной, либо неявной, о том, что мы верим в социальный прогресс. Мы предполагаем, что если раньше мы шли от большего уровня насилия, принуждения к большей степени личных свобод и процветанию, то в этом есть какой-то прям высший исторический смысл, и возможно в следующие века будет примерно так же. Я в целом тоже не против верить в социальный прогресс, так же, как мы верим в технологический прогресс и в развитие научного знания. Также, на самом деле, конечно, очень хорошо и приятно думать про то, что социальный прогресс, во-первых, существует, во-вторых, что он в некотором смысле слова неизбежен, пока мы ну, развиваем наши знания. Но я, если честно, не уверен, что у нас есть гарантия именно такого, такой, такого процесса. Возможно, мы сейчас находимся в такой точке развития человечества, когда технологии... И практики социального контроля, вроде знаменитого социального рейтинга в Китае, да, который мягко подталкивает людей к совершению правильных с точки зрения правительства поступков и при этом не требует почти никакого участия со стороны ну, там, не знаю, полиции, цензоров и всех тех институтов принуждения, которые существовали веками в государствах прежде. Может быть мы стоим сейчас у последних, понимаете, может быть мы сейчас переживаем последние десятилетия какого-то относительно свободного мира, да, потому что, возможно, следующий, следующий технологический рывок, связанный с данными, со слежкой, и с таким биологическим информационным контролем над людьми, ну, я не, не какие-то конспирологические теории имею в виду, а просто вот то, что, например, в Москве происходит, когда как, как бы государство знает, не знаю, во сколько вы встаете, выходите из дома и как вы движетесь сейчас да, за счет камер слежения. Вот все эти вещи, возможно, не, не в масштабах России, а в масштабах всего мира постепенно ставят вопрос о сворачивании политических свобод и личных свобод, как мы, как мы их знали. Вот. И в этой, в этой связи, пока у меня нету пока нету отвечая на ваш вопрос, пока нет аль очевидной альтернативы для, для выбранной демократии, да пока мы не, не поняли, чем получше можно ее заменить, мне бы хотелось дать, конечно, арьергардный бой. То есть, понимаете, я хочу, чтобы как бы, те, те демократические ценности, которые в 20 веке и в 19 веке существовали, чтобы мы все-таки попробовали ими еще как-то насладиться, чтобы мы еще немножко пожили, как свободные люди. Потому что не очень понятно, что случится за за следующим поворотом истории. Следующий вопрос, Оль, вот молодому человеку на самый верх. Раз. Здравствуйте, спасибо за лекцию. У меня вопрос по поводу избирательного ценза. Можете назвать меня шовинистом, но для меня лично очевидно, что вес голоса человека, там, типичного обитателя социального дна, он не равен весу голоса какого-нибудь академика. Как вы относитесь к идее присваивания веса голосам избирателей? То есть ну, мы не отстраняем вот прямо от выборов, но, вот, например, там 10 алкоголиков в ВАС могут перевесить одного академика, потому что они взяли его количеством. Вот, да, сп спасибо за вопрос. Видите, на самом деле, вот э, тот факт, что вы его задаете, э, конечно, для меня означает, что я действительно говорю о каких-то таких ну, проблемных вещах, и на самом деле мы могли бы просто устроить отдельную дискуссию про избирательный ценз. Да? Я думаю, что, глядите, что э, ваше предложение, ваша идея имела бы смысл, если бы мы были бы последовательными и сказали бы, окей, значит, э, типа жизнь академика приравнивается к 10 жизням алкоголиков когда академика доставляют в больницу а у вас есть 10 алкоголиков вы как бы можете их убить для того чтобы отдать еще здоровые органы академику да, значит, значит как бы счастье вот как бы вообще счастье и свобода этих людей тоже вот, вот след, зависит следующим образом да, то есть если вы ну, то есть имеет ценность. Вот академик может свободно передвигаться по улицам, а для алкоголиков лучше построить гетто какой нибудь да, за пределы которых они бы не выходили. То есть я думаю, что до тех пор, пока мы считаем, что есть такая вещь, как человеческое достоинство и ценность человеческой жизни, и мы не пытаемся играть в эти количественные игры о том, больше весит ли моя жизнь больше вашей, а мы как бы странным образом вводим такой принцип да, о том, что наши, наши жизни бесконечно цены, ваши и всех здесь присутствующих, и алкоголиков, и академиков, и всех остальных, мы вынуждены дальше играть в эту игру о том, что коль скоро мы в это верим мы хотим в это верить, мы должны людям дать равные политические права, потому что как только мы начинаем играть в эту игру, то дальше все рушится, понимаете, рушатся наши представления о человеке и о том, почему он ценит. Вот. И я думаю, что это принципиально. Тем более, что еще, видите, последний момент, никто, то есть как, бы, как только вы вводите вот в этот не, не, не избирательный ценз, а вес голосов, то, конечно, единственный политический вопрос, который реально остается, это кто автор коэффициента, назовите, пожалуйста, да, и кто определяет, вы алкоголик или академик. Потому что я вот не академик и, наверное, не алкоголик. Но я не до конца не понимаю, сколько, вес, сколько будет весить мой голос в этой, в этой системе. Поэтому я бы все-таки за, за всеобщее избирательное право еще поборолся. Мы чуть позже начали, поэтому давайте еще там, вопросов три. Я смотрю, просто очень много. Давайте вот молодому человеку с бородой в первый ряд. Ты сможешь быстро задать вопрос? Да. Спасибо большое за лекцию. У меня такой вопрос. Мне кажется, что вы сейчас двойные стандарты продаете нам. Потому что с одной стороны вы говорите о том, что всеобщее избирательное право и демократия не ошибается, и все, что люди нарешали, это однозначно правильно, потому что они так нарешали. С другой стороны вы вводите ценности априорные, например, ценность человеческой жизни. Я абсолютно уверен, что мы сейчас абсолютно демократически в стране, если проведем соответствующий референдум, особенно соответствующей подготовкой, абсолютно демократически придем к тому, что надо сжигать геев, возможно лишать избирательного права другие части населения и так далее и тот же референдум в силу через проблемы в экономике и ее последствия приведет к тому что количество человеческих жизней сократится ну хотя бы через перебои с лекарствами вот все-таки вы у вас есть экспертная позиция вы указываете людям какие ценности правильные и тогда решение о демократии может быть неверным или нет вот как-то надо определиться Отличный вопрос он касается прямо, прямо ядра дискуссии про современную демократию, которую мы не затронули, потому что она ну, как бы отдельная и тоже очень сложная. Значит, это, это, это, опять же, еще у Аристотеля об этом было, да, и, как, как бы, опять же, Аристотель очень убедительно показывает, что как только у вас есть демократия, вы в любой момент времени э, готовы превратить ее в тиранию большинства и в ужасное насилие, в какой-то ужас и так далее. Как, как этот вопрос исторически решался? Он дискутировался очень долго. Мы обычно вот сейчас считаем, что демократия и республик — это синонимы. Исторически, если вы посмотрите на дискуссии 16-17-18 веков, вплоть до франц... Французская революция, то вы увидите, что большинство сторонников республиканского правления стояло на антидемократических позициях. Они предполагали, что, ну, как бы да, правление должно быть республиканское ради общего дела, и какие-то образованные мужи должны брать на себя эту республиканскую ответственность. Но вот демократия это, в, это в, эти, в этих глазах, в, в русле этой риторики это довольно страшная вещь. Как это было решено? Это было решено, например, на примере американской демо... конституции и, и американских отцов-основателей за счет такой странной вещи, как разделение властей джеймс мэдисон говорил что если бы люди были бы ангелами им не нужно было бы правительство а если бы правители были бы ангелами то нам не нужно было бы разделение властей и конституции но дальше мы играем в такую игру что, что власть никогда нельзя отдавать никому вот как бы это, это так работает да у нас демократия но при этом власть никому конкретно не принадлежит и есть четкие вещи за, за границы которых Власть никогда не переходит. Например, никого нельзя убивать, даже если у вас есть смертная казнь, что вообще довольно сомнительно. То, то как бы это довольно сложная процедура, которая предполагает согласование многих сторон, там каких-то законных практик и так далее. И вот как бы решено это было исторически. За счет того, что вы, помимо демократического принципа, вы ввели второй принцип, без которого демократический принцип бессмысленный. Это принцип э, того, что у человека есть права, которые никто, включая демократию, никогда ни при каких обстоятельствах не может нарушать. Демократия может а, не да, нет, демократия, смотрите, логика, это, эта логика предполагает, можно это описывать как, как, бы, как возможность демократии ошибаться, но можно чуть-чуть поменять э, Контекст и сказать, демократия не имеет права нарушать э, мои права. Понимаете, вот есть базовые права, то есть есть, ну не знаю, демок, нельзя демократически решить, что там на каждого пятого человека в этой аудитории мы вешаем кандалы. Понимаете, вот как бы это, это типа вы не можете этого сделать, потому что у вас нет этого права. Потому что глядите, механика такая: демократия состоит из отдельных интересов. Вы решение, которого, которого через два шага. Вы Костя. Да, но, но вам потом придется демократически переголосовать и как бы извиниться. Вот. Главное, чтобы у вас все еще осталось это право, понимаете, потому что вот сама... То есть, глядите, смотрите, демократи... бессмысленно сыграть в демократию один раз. Демократия – это стратегическая игра, долгосрочная, повторяющаяся, повторяющаяся дилемма демократии. Когда вы раз за разом корректируете свои решения. И единственное, чего демократия не делает, она не отбирает у вас право участвовать в этой процедуре. Но я вижу, что вы скептически качаете головой, я понимаю, на самом деле, о чем вы говорите. Я просто думаю, что дискуссия про то, может ли демократия ошибаться, должна быть обвешена еще несколькими условиями, которые просто вне нашей лекции находятся. Вот этим либеральным принципом права человека и принципом того, что мы не демонтируем демократию, нельзя демократически отменить демократию. Вот. Следующий вопрос. Так, так, так, так, так, так, так, так, так много. Ну вот, вот я помню, что молодой человек там с самого начала руку тянет. Самого, да. Ну да, там больше никого нет, да. Здравствуйте. <coughs> Спасибо большое за доклад. У меня, собственно, вопрос по той же теме по поводу ценза. Я услышал, что право голоса, избирательное право – это привилегия, ну, да, как некоторая, которой можно пользоваться, да, можно нет. Но если привилегия есть у всех, то, ну, у меня возникает как бы сомнение в том, что это привилегия. Я хочу повести к тому, что вот у нас есть такая программа донорства, да, в, ну, в нашей стране, что человек приходит, тратит время, сдает кровь, тратит здоровье, и он получает какие-то привилегии. Ну, за то, что он это делает, да, там постоянно он получает там знак почетный донор, он получает там выходной дополнительные деньги. Я просто подумал, возможно ли, по вашему мнению, такая схема не ценза может быть, а как раз таки взвешивание голосов через какую-то социальную, ну, социальную вовлеченность в этом плане. Ну То есть человек, например, донора да, проверяют на наличие там, ВИЧ, на наличие каких-то заболеваний, и прежде чем он будет вносить свой вклад на пользу общества, да? ну, грубо говоря. Также поступать и, собственно, с людьми, которые претендуют ну, на избирательное право, так скажем, на быть, на быть, быть, иметь более, больший вес. Вот. Ну, глядите, вы сказали, что привилегия, которая есть у всех, не является привилегией, но дело в том, что ее в каком-то смысле слова как раз она, она есть не у всех, да, потому что для того, чтобы в демократии участвовать, вам нужно совершить некоторые усилия. Вы обретаете привилегию в результате усилия. Ну, вам нужно, например, прийти на избирательный участок, и, не знаю, возможно, прочитать программы, возможно, с кем-нибудь поругаться еще на этот счет. Короче, это, это как бы как такая демократическая, такой демократический воркаут, да, как бы вы типа там должны что то совершить для того чтобы обрести свое законное демократическое право и опять же да вот у нас я знаю что это большая дискуссия по поводу цензов ограничений веса голосов и так далее я готов ее вести но мне кажется что вот исходя из того о чем я говорил понятно что эта идея противоречивая да? то есть если вы заведомо считаете что одни люди которые там я не знаю которые ну не знаю, которые, у которых есть три значка о том, что они патриоты, они сдали кровь и там, не знаю, они бегают по утрам, они имеют право голосовать больше, чем те, кто, не знаю, лежит в канаве и значит всех ненавидит. Вот как только вы эту идею вводите, вы на самом деле просто делаете невозможным саму эту процедуру договоренности да то есть мне кажется что, как бы великая идея заключается в том что все вне зависимости от того кто мы имеем возможность внутри политического демократического процесса договариваться друг с другом о том как мы хотим жить кроме того у людей должен быть шанс допустим вы прожили жизнь социально пассивно но потом вас как-то переклинило вот как значит емелю на печи да и вы в 33 года или там вы, вы, значит, решили, вы решили совершить какой-то политический подвиг. И получается, что те люди, которые как бы почетные политические доноры, они вам говорят, нет, ты знаешь, мы не нуждаемся в твоем мнении, сиди дома дальше. Да, то есть мне кажется, что, что как бы история, то есть понимаете, мы не можем диктовать, поскольку мы не можем диктовать людям, как правильно жить, потому что это делает, сделало бы нас всех несвободными, мы не можем ограничивать ничьи политические права. Очень, мне кажется, простая логика.